Его июль и в дороге мой входでは Михаил. сумме doppia quello в понятие И в каком- Bleл университет, погулять на motions не меня uh, зовут Егор Кашкин. Да, я руководитель экспедиции Московского государственного университета имени Ломоносова, который вот работает здесь, в Кузнецово и в окрестных деревнях с носителями горномарийского языка. Магальшан и это он, да, ты школушка? Экспедиция изучи, занимается здесь изучением фонетики, грамматики и лексики горномарийского языка. Дело в том, что горномарийский язык изучен ну, несколько хуже, чем луговой марийский и поэтому вот экспедиция призвана восполнить вот такой пробел в исследовании этого языка и открыть ну, какие-то новые факты, которые пока не описаны в фенографической литературе. Вот. А кроме того, мы изучаем и горномористский язык, ну и разные другие языки, которыми экспедиция занималась раньше в сопоставлении с другими языками, как феногорскими, так и генетически далекими языками, с тем, чтобы найти общие различные черты между языками мира, ну и в конечном итоге такая работа, она приближает к ответу на вопрос о том, ну каков в целом может быть возможный естественный язык у человечества, какие явления бывают в языке часто, какие бывают там реже, какие бывают в нем никогда и почему так происходит. Цель лингвистики как науки она состоит в принципе в том, чтобы ответить на этот вопрос, но мы вот стараемся вот внести посильный вклад. Алмара или ме кисингремен, да? А ну а, нам сказать, что а... Там, с одной стороны, когда ученый-лингвист рассматривает луговой мористы и горномористы язык, ну, он понимает, что это некоторые языки очень близкие, и, в принципе, ну, даже вот среди тех языковедов, которые интересуются мариским языком, мористами языками, в общем-то, даже нет единого мнения о том, является ли это в действительности двумя разными языками, или мы имеем дело с луговым наречием и горным наречием одного марийского языка, это вопрос такой спорный, в принципе, за то и за другой точку зрения, есть там свои аргументы за и против, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что различия на разных уровнях ну, достаточно существенны. То есть ну, в горном арийском языке, да, как и в литературе описано, есть там некоторые звуки, которых нет в луговом арийском. Там некоторые слова произносятся по-другому, звучат по-другому и ну, не могут быть там, сведены прозрачным образом к своим луговомарийским аналогам. И кроме того, когда мы начинаем детально изучать грамматику этих языков, ну, дата мы понимаем, что э, не все грамматические явления устроены в них одинаковым образом и э, бывают э, какие-то частные различия в том, ну, как используется в одном или в другом языке винительный падеж, в том, как используются так называемые сложные глаголы, например в луговом арийском и горном арийском но иногда это какие-то различия, вот, которые э, видны ну, буквально вот на шаг 2 и на, э, да, но все равно как бы важно вот, понять в чем эти шага 2 состоят иногда это Euh, ну, более крупные различия, ну, как бы требующие уже там достаточно серьезного mm -hmm. отдельного изучения в городе Марийском, потому что те описания, которые есть для лугового марийского, ну, просто в некоторых случаях здесь не работают. дон. Mm -hmm. Ну, луговой, ну про луговой морист язык мы уже сейчас сказали, да, что, естественно, это такие достаточно близкие, ну, языки или наречия, там, смотря как считают друг с другом, Ну вообще, ну, как горномористе, так, в общем-то, и луговой мористе языки, они оказываются в таком двойственном положении, потому что, с одной стороны, они относятся к финно языковой группе, но они близки, там, например, к мордовским языкам, да, гарзианскому и макшанскому, вот, и, в принципе, некоторые исследователи объединяют их в единую, такую вот финно-волжскую ветвь, да, финно семьи, да, если мы сравниваем их с другими хиногорскими языками, ну, например, коми, там, или Удмурским, да, то mm -hmm. мы тоже понимаем, что эти языки родственны друг к другу, и, ну, несмотря на то, что между ними есть, естественно, много различий, сходств мы тоже можем найти очень много, вот, но помимо этого представители марийского народа жили, ну, и живут многие столетия в окружении тюркских народов, да, ну, вот отсюда, из Кузнецова, можно, например, дойти пешком до Чувашии, да, из там каких-то районов, где живут луговые марийцы, там, не так сложно попасть. Из Татарстана, вот эти вот контакты с тюркскими народами привели к такому взаимообогащению языков тоже, да, что там, в, как описано в литературе, идет счет, ну, просто на сотни лексических заимствований из марийского в тюркских язык, и там, наоборот, значит, в тюркских языках из марийского, и кроме того, некоторые грамматические явления, которые существуют в э, марийских языках, они, ну, по всей видимости, сформировались здесь по тюркским влиянием, ну, про те, те же самые вот так называемые сложные глаголы, да, это там достаточно... Э, Подробно описано, что, скорее всего, они появились, ну, за счет того, что эта конструкция очень продуктивна в тюркских языках. Ну тогда, как в финно языках, но ну, если сравнивать тюрксти, ну как бы такие явления бывают, но они гораздо менее продуктивны. В общем, здесь можно предполагать влияние, да, ну, и ну вот тем самым горно морийский язык и луговой морейский с одной стороны, да, они несут в себе много финно черт естественно, с другой стороны, много тюркских инноваций в них возникло и уже возникло давно и прижилось. Я не я наула. Марлохошта моняреч, маньдельмейвула, килисингирта. Да, но что касается вот ну Кожла, Марова, да, которых вы сказали и уральских марицев, но ну, здесь я, наверное, воздержусь и их уверенно причислять к одной или к другой группе, но ну, потому что я не работал сам вот очень подробно с носителями этих там языков или диалектов, да, и ну, как бы сложно вот так из первых руках оценить. Но что касается лугового марийского и горного морицкого, ну лично мне кажется, что правильно это считать двумя разными языками, потому что, ну во-первых, они ну, не всегда на 100% взаимопонятно друг с другом, mm -hmm. судя по всему, как мы да, здесь у людей выяснили. Во-вторых, ну, достаточно много различий все-таки между ними сформировалось. И, кроме того, ну, есть такой фактор, как наличие двух литературных норм. Да, все-таки mm -hmm. в школах, ну, в тех районах, где живут луговые морейцы, преподают литературный язык ну, на основе там, луговомарийского наречия или луговоморийского языка. Да, здесь преподают литературный язык уже на основе горного наречия там, или горноморийского языка все-таки ну, когда происходит такое вот расхождение литературных норм ну, скорее всего все-таки все наверное довод за то чтобы уже говорить о двух разных языках кичемочта что ли да да но рабочий день экспедиции начинается уже с утра то есть с 8 9 часов утра мы работаем с, на, с носителем языка и ну, продолжается это в течение всего дня, но ну, зависит от того, когда там или, угу. ну, человеку удобно с нами работать, ну, экспедиции, ну, есть, естественно, завтрак, обед, ужин, да, который мы себе э, готовим здесь сами по очереди, то есть никаких поваров у нас нет, вот, работаем мы с людьми, как в школе, так и у них по домам, тоже кому как удобно, э, вот, по вечерам мы проводим ежедневные семинары, где обмениваемся, собраны за день информации, обсуждаем все э, насущные вопросы, но в течение дня каждый Человек работает с носителем языка, но в среднем три часа. Ну, помимо ну, свободного от этой работы время, он должен обработать свои материалы, понять, mm -hmm. там, что он спросил, что он получил, там проработать какой-то опросник на следующий день, да, там обсудить mm -hmm. свои результаты с другими людьми, вот. Ну, кроме того, у нас был выходной день, вот в прошедшее воскресенье мы ездили в Вишкарлу, ну, просто погулять немножко передах. Пороге альда не палим ли на притечет лимдажи к это как дела а меня зовут Таня, да кошет солдаты куда вы а я из орла но я учусь в москве в мунгу да я так понимаю да да это. куда вы идете о я иду работать с жителям села, Виталием Аркадьевичем, Бычковым, и мы с ним будем разбирать текст. Вы Да, очень нравится. Тут, не знаю, для меня все люди такие добрые здесь, но тут, правда, какие-то другие люди будут. не знаю, что там итальянский человек, но я тоже не а, ну, тут более спокойная жизнь, никто никуда не спешит, но в то же время у каждого есть занятия, а, все очень занятые, а, и вот, например, тот же Синокос, <laughs> все сейчас на Синокосе, и, и я удивлена, сколько времени люди этому посвящают. это ну, тут мы видели, дом продается, возможно, когда-нибудь. Когда-нибудь Егор. Да, но мне придется, видимо, если делать такой выбор, ну как-то разорваться между разными местами, потому что помимо города марийского проекта, в общем, бывают еще тоже разные mm -hmm. другие. Вот еще в ямал округ, например, езжу в экспедициях, ну, можно, может быть, по, ну, по полгода жить там, по полгода жить сам, там как-то рассмотреть эту возможность, ну, поживем-увидим. А, ну, вот наши участники экспедиции очень заинтересовались, ну, помимо марийского языка и Марийской культуры, и марийским песнями, и некоторые песни, они учились петь, да, я думаю, что могут это сделать. Твои чики, на, тоже отдать к целям даже. Как вас зовут? Ксюша, не зовут Ксюша. Кшица. Кшица, да, откуда вы? Из Санкт-Петербурга, научусь в Москве. Кельша то летают на экспедиции, или Агеш? Ну, после года обучения Это довольно необычно, когда ты сам Сталкиваешься с тем, что изучаешь язык А не просто сидишь в аудитории и слушаешь лекции Ну, и это очень интересно Попробовать себя В, в полевой лингвистике Потому что я давно мечтала Поработать в поле с каким-то ну, за ним из языков России. Так что да, я считаю, что это хороший опыт, мне очень нравится. Мам-то Келисенкирда Кромар Матанда Кельша и... Аш и Шкодыш-ти... Ну, места Гишен. Здесь очень красивые места, эти овраги. Просто чудесно, когда ты идешь к информатору, спускаешься, поднимаешься, собираешь пулевые цветы. Ну, здесь очень красиво, мне нравится. Uh, ну и, конечно, очень добрые и приветливые люди. Меня зовут Ася Горейшина. Откуда вы? Я родилась в Москве. И учитесь в МГУ. Нет, я закончила МГУ в 2013 году. Сейчас я езжу в экспедиции по финогорским языкам, практически из любви к самим финогорским языкам мень Полина Полищак да мень санкт петербурга что Санкт-Петербургец лам да Москва что ж университета что это менем Шмардыш, шижеш, полыш, кловой тырен, ну совей, камлячалыш. И это и так, ура, мим, кодыш, кодыш, это я лову мшень де, чтоцмень И кол керан генять, над керт. над над керт. Кенгешепертенькая умажем погенбеля умаву лишь ты жгоня так, а скажите, пожалуйста, как будет э, по марийски а, обидно, что он не пришел, или жалко, что он не пришел? Жал, что толты. жалко, что толты. А можно тут сказать, жалко, что толты? Так, и Лучше, наверное, этот первый вариант. А, без холлаш. Да. Mm -hmm. Ну что, со вторым вариантом нету, не пойдет. Mm -hmm. Так, а как будет э, мы студенты? Я студент, да. Студент, да. Алдук, они правильные линии тан, да, к цитанам лимдажа меня они именем Айгуль. Я проедаюсь в университетах Москве. Махнет так что, тебе? Махнет так ты а не, келше. Ты, как он интересный, как он... Маленько пешка бон келше, что из-за деталь в лен пелен киртен. Вот, да. Я... что Какой язык? Вот, на компьютере тоже у вас печатают на другом языке, что за язык? Нет, ну это, ну это собственно, горномаристский язык, просто мы при его записи пользуемся системой ага. графики на основе латиницы, а не на основе кириллицы, ну, э, в научных работах так, ну, часто принято делать. Э, как бы, да, мы пишем не в орфографии, а литературного языка, мы стараемся отражать звучание слов вот так, как они произносятся здесь, в изучаемом нами говоре. Ну иногда просто более точно это можно передать средствами, ну, у некоторых систем транскрипции, да, которые специально для этого разработаны. монеты <говорит> я шашка ну, ну, у нас находится здесь 20 человек вот состав достаточно разношерстный то есть это и студенты аспиранты там и научные сотрудники и каждый работает над своей какой-то одной двумя темами по городнымарийском языку то есть идея в том что да, у нас приезжает достаточно много народу это дает суммарно ну, много часов работы с формантами в день да, то есть если приезжает в экспедицию 1-2 исследователя, но они работают там по 8 часов там в день каждый, и получается, что экспедиция вот работает с переводчиками 16 часов, да, если там приезжает 20 человек, они работают каждый по 3 часа, то экспедиция работает 60 часов, и как бы это дает больше охват материала сразу, у каждого участника вот одна-две усти темы, он ее достаточно детально прорабатывает, ну а потом участники обмениваются информацией между собой, ну совещаются там, да, в тех случаях, когда у кого-то там близкие темы, и, ну, происходит такое, так сказать, взаимопересечение между ними, но ну, и просто вот рассказывают всем остальным, что каждый собрал по своей теме, и в результате вот вся экспедиция, так, ну, экспоненциально, можно сказать, вот накапливает знания языки, обменивает друг с другом информацией.